Ну все, правда, как я слышал, ты хочешь президентские кресла. Но, смотря что ты имеешь в виду, если это в ИКе есть такое кресло, которое называется президентским, ну, мне надо сначала его увидеть, если оно реально хорошее, удобное, может быть, я его захочу. А так, если ты имеешь в виду какое-то положение в стране, то если бы я его хотел... Хотя даже как можно рассуждать, я себя его хотел, какое, какое может быть президентское кресло в нынешнем, в нынешнем положении, Томсо, -то, если бы Чечня стала независимой и ты стал бы правителем, то ты оставил бы те постройки, которые построил Кадыров, или ты разрушил нынешний город, построил, или ты разрушив нынешний город, построил бы новый. Ну, конечно, не, не стал бы разрушать. Конечно же, нет. Причем здесь здания, они-то ни в чем не виноваты. Я бы, конечно, я бы э, переименовал там все э, улицы, парки, я не знаю, там какие-то объекты, которые названы в честь каких-то предателей или российских э, солдат-генералов. Конечно же, это все было бы переименовано. Конечно, мечети нам названы в их честь, они тоже были бы переименованы. Но уничтожать это все, устроить, это полная глупость, конечно. Какой вклад внесли простые ауховцы, не считая тех, кто воевал в рядах чеченского сопротивления? Коротко, Тумсо -то народ должен знать. Смотрите, мы не должны и не разделяем наш народ на ауховцев там, и не ауховцев. Ауховцы это неотъемлемая часть чеченского народа. И вот все, все те... Достижения, которых мы достигли, эти, эти все достижения, они также касаются любой части нашего народа, любого общества и рухов в том числе. И все эти неудачи, которые нас постигли, они тоже постигли нас всех вместе. Поэтому отдельно здесь кого-то выделять, там, я ну, не вижу в этом смысла так, ну, вообще говорить в подобном тоне. Все разговоры, которые нас как-то разобщают, пытаются какую-то вот отдельную часть из нашего народа ее выделить, сказать, что вот это какие-то не такие чеченцы. Это вот Россия всячески подкармливает эту тему. И, и но некоторые из числа вот этих обществ тоже ведутся на эту пропаганду, к сожалению. На самом деле нет, это абсолютно такая же часть чеченского народа. До того, как Сталин там перечертил вот эту границу, взял и оух, включил часть Дагестана и разделил его на два района. Вообще не было таких вопросов, как вот это вот, ауховцы там, не ауховцы. Мы были одним, одним народом, с, с, с разными там диалектами, ну, одним народом. А вот сейчас почему-то вот этот вопрос из того, что Сталин там что-то перечертил, мы начинаем уже между собой кого-то как-то отделять. Томсо, что думаешь, если бы Шамиль и Хатаб в 99 году не пошли на Дагестан, Ичкерия была бы сегодня независимым государством? Нет, конечно нет. Война-то она, она вообще началась не из-за их похода. Вы должны понимать, что лидер огромного государства, который идет на убийство собственных граждан, пока они спят, то есть взрывает их дома, вы себе представляете, насколько это подготовленная акция и насколько он жаждет этой войны, жаждет того, чтобы войти и поквитаться за то поражение. Поэтому, конечно, война бы по-любому была. Они, они изначально это все как бы спланировали. Другое дело, что ну, не было бы вот этого аргумента да, против нас. Это, да, конечно, это, этого бы не было. Но что еще можно точно сказать, вот если бы тогда в Дагестане получили бы серьезную поддержку те наши братья, которые начали эту операцию, братья дагестанцы, я имею в виду, если бы народ Дагестана это тогда бы поддержал, то вот Дагестан бы сейчас мог бы быть вместе с Чечней независим. Вот это был бы вполне возможный сценарий. К сожалению, Именно там было первое поражение, оно произошло именно в Дагестане. Тут даже не Дагестан, а весь Кавказ должен был поддержать, сколько боли крови лили наши предки, сражаясь с Русской империей. Я сам с Кабарды, я считаю, Кабарда должна была тоже поддержать. Ну, говорить о Кабарде не приходится, когда в самом Дагестане поддержки, к сожалению, не получили. Поэтому так-то да, конечно, я с тобой согласен. Так-то это должно было произойти еще на рубежей 80-х-90-х, да, в конце 80-х, начале 90-х, когда вот была эта возможность свободно объявлять э, суверенитет. Но, к сожалению, этого не произошло. То есть, ты понимаешь, что ауховцы это неотъемлемая часть чеченского народа, а то, что русские и украинцы это один народ, который сначала разделили, а потом э, стравили между собой, ты не понимаешь. Мне... Э, мне интересно по поводу а, вот этих вот вопросов народностей а, украинцев и русских. Я даже не буду на эту тему рассуждать. Это не, это не мой вопрос. А, это вы с, с украинцами пообщаетесь, придите там к какому-то со, согласию. Но это вообще неуместный пример. Потому что здесь ауховцы и чеченцы, мы ментально по языку, по, там, по всему. Да мы вообще один народ у нас. у нас Нет, это то же самое, что сказать. То есть ты понимаешь, что грозненцы и чеченцы – это один народ. Конечно, я это понимаю, потому что это часть моего народа. Просто они живут в Грозном. Они живут в Уросмартане, в Ачваймартане. Они живут в Курчелоевском районе, в Шатойском районе. Вот так же они живут в Ауховском районе. Конечно, это часть нашего народа. Причем здесь это... Тут ближе, наверное, был бы пример, если бы ты сказал, привел бы эту параллель с ингушами. Вот здесь есть, вот сами уховцы то они не говорят, что они не чеченцы, они -то тоже говорят, что они чеченцы. А вот с ингушами, да, здесь есть ингуши уже, хоть мы там не так давно реально были одним народом, но сегодня мы уже а, разные народы. Так получилось, хоть мы там, культурно, традиционно, язык у нас там да, один, но мы... Уже Ингуш не говорит, когда его спрашиваешь, что ты да, по нации, он не говорит, что он чеченец. Да? И чеченец не говорит, что он Ингуш. То есть вот тут уже мы политически сформированные два народа. И обратной силы этот процесс не имеет, как история показывает, по крайней мере, не зная таких примеров. Поэтому вот этот, наверное, более был бы подходящий пример. Но у нас с Ингушами, как видишь, нет таких вопросов. Мы как только рухнул... Советский Союз, мы как раз вот показали вам пример того, как можно бескровно просто раз и разойтись. Мы выступили за независимость. А, на тот момент элита Ингушетии, Ингушей, а, захотела остаться в составе России. Что сделали мы? Мы не пошли с войной на Ингушетию. Мы сказали, окей, у вас своя дорога, у нас своя Мы наоборот будем вам помогать всячески как сможем поэтому наоборот вот вот тебе хороший пример того как нужно как бы, сосуществовать не пытаться кого-то сделать насильно чеченцам или русским до да, частью русского мира чеченского мира не надо если он не хочет если он не хочет оставить его в покое лучше сделай из него своего там хорошего доброго соседа ты попытайся Попытайся перебороть. Вот если ты говоришь, что это западная пропаганда, они там его настраивают, но ты сделай так, чтобы работала наоборот твоя пропаганда, чтобы он, он хотел быть, хотел дружить с тобой, а не, не с ним. Попробуй это сделать, заинтересуй.